Выкройка без рукавки очень простая. Сначала откладываем ширину изделия. Ширина – это половина объема бедер. На такую конструкцию не обязательно давать свободу облегания. У меня это 51,6. Общая высота изделия – 52 сантиметра. Пройма – 21 сантиметр. Ширина проймы – глубина проймы ширина восемь с половиной плечо 9 сантиметров все по прямой все остальное идет на горловину убираем ненужные точки соединяем нужные. глубина горловины у спинки два с половиной сантиметра У переда 12 очень простая выкрика так размер глубину и ширину проймы вы определяете сами очень маленькие не делайте иначе у вас будет резинка втыкаться в руку общая глубина общая длина изделия определяется от седьмого позвонка и до нижней линии глубина горловины такая чтобы вам было комфортно надевать и бадлон и рубашку плечи Должны быть не настолько широкие, чтобы резинки либо планки, которые мы будем оформлять горловиной проймы, свисали у нас с двух сторон. То есть плечи тоже должны быть достаточно аккуратными. Так, выкр... выкройка готова. Переходим в раздел рисования накладываем узор. Узор берем в галерее. Галерея масса узоров. Любой на выбор. Снежинок тут тоже достаточно большом, большой ассортимент представлен. Можете выбрать. Выбирая любую снежинку, вы можете перенести ее в рисование. Посмотреть, какие снежинки вас устраивают, в какой форме разделить эти снежинки на нужное количество. Убираем лишнее, сдвигаем либо раздвигаем те снежинки, которые у нас уже есть, для того, чтобы они не занимали место. Оформление Кантиков мне в, данном, в данной конструкции не нужно, поэтому я убираю кантики, поднимаю немножко повыше, потому что оно должно быть у меня где-то на вот на таком расстоянии, не с самого края, и раздвигаю фрагменты. Теперь можно немножко сдвинуть и посмотреть чтобы все это выровнялось ровненько стираем лишнее и мне нужно добавить одну один ряд потому что у меня идет смена цвета здесь смена цвета вообще непонятно в каком ряду поэтому мне нужно сделать дополнительный ряд вот так вот он будет выглядеть. Все, дохожу до одинакового ряда, до одного, сменяю цвет, и у меня получается жилетка с плавным переходом. Выкройка готова. Переходим к вязанию жилетки на вязальной машине. Вязать я буду на вязальной машине Silverit 840. Вязание начинаем с резинки, либо планку. Резиночка один на один. берем первый цвет, выполняем заработок. Моя задача провязать 20 рядов. Я буду выполнять смену цвета каждые 4 ряда. Провязали резинку, перекидываем петли с передней игольницы на основную. Перебросили, провязали резинку. И теперь до начала узора не можно провязать прямое полотно. Даже не подключая компьютер. 32 ряда. Следующий ряд у меня начинается узор настройки в соответствии с указаниями программы. 46 рядов, ровно половина узора. И сейчас я меняю местами основной цвет и отделочный, то есть переставляю нити водителя местами первый, второй цвет и все. Даже ничего не нужно делать. Не нужно ничего перекрашивать. Так, чтобы у меня не запутались цвета. Первый, второй. Главное, чтобы нити шли параллельно и не запутывались. Все, теперь я спокойно могу довязывать узор до конца. узор закончен, симметричная снежинка, все отлично, и дальше продолжаю вязание. Мне нужно провязать до 148 ряда, после чего я буду выполнять убавки по проймам. Сейчас по прямой до 148 ряда, заменив цвет пройма, нужно сделать убавку. 21 петлю. Убираю обычной косичкой. 21 петля можно просто закрыть удобным вам способом можно снять набрусовую нить можно закрывать с одной стороны следом со второй стороны и после этого мы будем провязывать верхнюю часть жилетки до горловины освобождаю колки и смотрите чтобы вот это полотно не висело и не мешало мы его немножко оттянем вниз грузиком все каретку полотно уже не попадет и можно провязывать дальше там перевожу каретку на правую сторону закрываю двадцать одну петлю и провязываю по прямой до начала горловины смотрим боковые части мы провязываем на 25 иглах значит мне нужно убрать все остальные петли и провязать часть до плеча провязываем на 25 иглах до 235 ряда но учтите что оттягивать это полотно нельзя если вы подвесите на такое малое количество игл сильную оттяжку у вас получится не там 10 сантиметров а все два узкое полотно хорошо вытягивается поэтому все оттяжки снимайте и не подтягивая полотно аккуратненько провязывайте. 235. Закрываем любым удобным способом. Я закрываю косичкой. Не очень удобно с этой стороны закрывать петли. Ну. Провязали перед. Точно так же, по аналогии, провязали спинку. С той разницей, что у нас горловинка поменьше. Вот как прорисовали выкройку, либо схему, чем вы пользовались, так и провязали. Узор одинаковый измеряем размер горловины. Разложили плюс. Сейчас я вам покажу очень интересный способ, как с минимальными расчетами правильно рассчитать горловину. Итак, измеряю, сколько сантиметров мне нужно провязать 58 7. 57 сантиметров. У меня горловина. Записываю. Мне нужно 50 сантиметров нужно либо провязывать образцы либо каким-то образом другим считать но есть способ гораздо более простой у меня уже есть провязанная резинка либо планка и я измеряю эту планку я знаю сколько здесь петель здесь тридцать петли и размер планки ну где-то вот так вот если посмотреть меня устроит как 48 сантиметров я пишу 133 петли равно 48 сантиметров по резинке а мне нужно 57 сантиметров это x петель так вот по системе пропорции x петель это 57 умножить на 133 простите делим на 48 57 умножить на 133 делить на 48 158 петель то есть мне нужно набрать 158 петель и тогда я провяжу вот такую же горловину, которая будет лежать ровно так, как мне понравилось на уже готовой резиночке. Провязали и надеваем сверху готовую деталь у горловине. лицом к себе от точки до точки, аккуратненько распределяю и равномерно припосаживая полотно. Соединили? И теперь берем рабочую нить и начинаем выполнять объемную косичку по внешней стороне полотна. Рабочая нить, крючок, одна петля рабочая, одна воздушная. Одна петля рабочая, одна воздушная. Горловина. Точно так же, по аналогии, выполняем проймы. И совет такой немножко подтянуть то есть если горловину можно делать по свободнее то проймы желательно чуть-чуть поменьше чем вы посчитали тогда они будут хорошо подтягивать и хорошо сидеть пройма и все что нам остается это соединить два боковых шва по краям и убрать если есть какие-то хвостики швы